Привет, друзья, с вами Апулик. Сегодня я вам покажу, как поставить любой кфг для зага Global Offensive, если вы хотите, например, поставить конфиг Кенниса, или Гвардиана, или Зевса, в общем, любого проигрока, или а, какого-то знатного ютубера, если он, конечно, выложил свой конфиг. Но для начала нам нужно зайти в браузер. Вот, заходим в браузер, это мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, там всякое такое, да, а, и а, вводите такую а, штукенцию. Скачать кфг... Для CS GO, например, да, 2015 можно еще ввести. Про игроков 2015. А, идите нахер Вот, конфиги игроков CSGO, там, да, нажимаете. Любую абсолютно ссылку. Тут их куча, там набит, там, Envious, Titan, много всяких, да, куча сайтов, на которых лежат эти конфиги. Я отобрал два сайта, которые которыми я тоже не пользовался особо просто нашел их но ну, они более-менее полезные скину я их в описании кстати тоже можете использовать в общем например а, мы скачаем конфиг config... mm -mm -mm -mm -mm. ну давайте скачаем конфиг Гвардиана так вот он конфиг да и скачать на каждом сайте по-разному да uh, так так так так так так так так так, mm -hmm. скачать файл с сервера все отлично вот мы скачиваем этот линрар он у нас скачался. Показать в папке. А, можем его выкинуть на рабочий стол, если вам так будет удобнее работать с ним. Вот мы скачали его КФГ. Вот оно у меня на рабочем столе. Мы его запускаем. Открывается виндар. Вот Guardian. Тут а, вот эта хуйня. Я не знаю, что это такое. Она нам не нужна. Это не КФГ. Открываем дальше. КСГО. Дальше. И тут будет КФГ. А, практически во всех Минрарах, с любых сайтов, будет папочка КФГ. Если ее не будет, то вы просто открываете разные папки и ищите вот примерно вот такую чехруду. Она может быть меньше, может быть больше, это не важно. Мы это все выде все выделяем и копируем. Ctrl-C, например, да нажимаем Оп, и копируем. Следующим образом, чтобы э, поставить ее на свой Counter-Strike, мы должны зайти в мой компьютер, C или у кого там какой диск, отвечающий за все-все-все. Э, то есть главный диск. Ищем тут программ Files86 с двумя скобочками. Или там 32, у кого какая разрядная система. Ищем папочку Steam. Steam. Тут находим Steam Apps. Находим Common и counter strike Global Offensive. Тут заходим в CSGO и KFG. Вот она эта бабка. И в общем сюда мы можем спокойно эти все настроечки перенести. Вот таким образом. То есть. И вы должны их переместить в замены. Но я этого делать не буду, потому что у меня стоит как бы свой КФГ. КФГ Кенниса я скачал и доволен им вполне. Вот. Ну а таким образом вы будете играть с КФГ э, человеком, которого вы захотите. Но для этого вам нужно выйти из контры, да, потому что оно не будет работать. Ну, то есть перезагрузить э, хотя бы контру. тогда у вас все будет идти на отлично. В общем, ребята, вот так вот это все просто сделать, и если вы хотите как-то оживить или обновить свой э, игровой процесс, то можете скачать любого игрока, э, который выложил э, свой КФГ в интернет, и любого ютубера. В общем, ребята, на этом все, спасибо за просмотр, с вами был Пулик, это был видео, как поставить КФГ, сока бабугай всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте.